Сегодня, 10 февраля 2018 года, запустился новый проект ZLTD финансовой системы распределения денежного потока. Если вы хотите приумножить свой капитал на 35% к вашему вкладу всего за 24 часа, то проходите по ссылочке в описании. Как говорится, найдите несколько отличий. Вот один сайт, вот второй. Это один, это второй. Ну, как видите, они похожи по строению, по шаблону, но, друзья, только добываются разные монеты. Привет, на связи Олег Успешный, и вы наверняка узнали этот проект. Здесь мы с вами добываем нашу монету Ripple. Она дается абсолютно бесплатно нам каждый день. Это такой своеобразный кран, наподобие FreeBitcoin, Dogecoin и так далее. Ну что я вам рассказываю, вы и так все в теме, если подписаны на мой канал. Но появился новый кран, кстати, от этого же администратора вот он. И здесь мы, друзья, собираем такую монету, как NEM. Сколько она стоит на сегодняшний день? Вот я специально для вас ее нашел. Стоимость ее составляет на данный момент 57 центов. Но если вы следите за курсами криптовалют, то прекрасно понимаете, что в любой момент, через месяц она может вырасти до 1, 2, 5, 10 долларов и так далее. Поэтому собирать ее просто необходимо. Она входит, кстати, в двадцатку лучших криптомонет. И сегодня находится на 11 месте. Ну а стоимость монет Ripple на сегодняшний день составляет 1 доллар 12 центов. Поэтому, друзья, как вы видите, я каждый час стараюсь зарабатывать эти бесплатные монеты, заходя на эти два крана. Ну, конечно, не только на них, а еще на другие остальные экраны, которые нам дают бонус через каждый час. Ну что, пройдя по ссылочке под видео, вы попадете на страничку регистрации, пройдете самостоятельно эту регистрацию, она никакая не сложная, и разберется любой человечек, от школьника до пенсионера. Поэтому процесс прохождения регистрации я вам показывать не буду. Все то же самое, друзья, каждый час заходим сюда, проходим капчу, и получаем вот эти вот монетки NEM. Минимум мы получим с вами 52 659 этих самых монеточек на данный час. Ну и давайте сейчас с вами узнаем, какой минимальный вывод с этого кранчика. Переходим по ссылочке часто задаваемые вопросики. Ну и поскольку тут всего шесть вопросов, давайте почитаем все. Когда открылся этот кран? Это первый вопрос. И он был создан и официально запущен в феврале 2018. -го. То есть, господа, буквально несколько дней назад. Он может еще немножко сыроват, подглючивает, но в дальнейшем все будет нормалек. Следующий вопрос. Снимаются ли снятия денег мгновенно? Ну, то есть, если я нормальным русским языком скажу, то это будет звучать так. Моментальная ли выплата происходит с этого проекта? Давайте узнаем. Да, моментальная. И вот наш интересненький вопросик. Какая минимальная сумма вывода? А минималка составляет всего одну монету XM. Могу ли я иметь более одной учетной записи? Конечно, нет. Как мне связаться с вами? Ну, конечно, если у вас возникнет такая необходимость, найдете их в Твиттере. И последний вопрос. Связаны ли эти два проекта, Ripple и NAMM, между собой? И ответ администрации. Да, мы владеем этими двумя сайтами. Не стесняйтесь их посещать. Я бы сказал так. Не стесняйтесь нам платить, и мы будем посещать все ваши рекламируемые сайты. Главное, чтобы на нашей кошелечки попадали эти монеты, и мы спокойно их выводили. Ну что еще интересного есть в этом верхнем меню? Первая ссылка это там, где мы с вами получаем на экране, далее идет лотерея, хотите играете, хотите нет, существует также реферальная программа. Дальше идет ссылочка на часто задаваемые вопросы, настроечки, статистика и твиттер для обращения к администрации. У меня пока ни одного партнера в этом проекте нет, но уже вот такую сумму я заработал самостоятельно. Так что, друзья, проходите по ссылочке под видео, проводите регистрацию и получаете вместе со мной эти халявные бесплатные монетки NEM. Пока на сегодня все. С вами, как всегда, на связи был Олег Успешный. Не забудьте подписаться на канал и ставить лайки, и оставлять комментарии. Я желаю всем огромных заработков в интернете и до встречи в следующих видосиках. Пока!